Всем доброго времени суток! Отдельный привет и Евгений с вами От, и тема данного видео, как не сложно догадаться по названию, это заявка на Last Act Начну с небольшой справки о себе. Зовут меня Тимур, и мне 17 лет. В следующем году собираюсь давать ЕГЭ, и предметы я выбрал совсем нелегкие. Именно поэтому я большую часть своего времени уделяю учебе. Проект, который я собираюсь сделать на Last Art Juniore, посвящен будет теме Звездных вонов и Фэнтези Миру. По Звездным Вонам я собираюсь построить одну из частей планеты Каши. Ее картинку вы видите в данный момент. Из фэнтези мира я собираюсь построить немаленькую такую деревню, которая будет освещать и радовать, жи радовать жителей сервера своим позитивным настроем. Закончив с ними, я собираюсь продолжить более масштабные глобальные под... проекты, среди которых это построить огромного-огромного механического робота, который по большей части мог бы функционировать сам по себе. Записи стримов я собираюсь проводить раз в неделю, примерно в один и тот же день, это четверг. Видеозаписи будут проводиться каждый день и выкладываться на канал YouTube. Более подробная информация о деревне, по которой я гуляю, можно будет увидеть чуть позже. После... после окончания моего разговора о себе. Да. Так и живем. Вы спросите, почему именно должны выбрать меня? Ну, я достаточно целеустремлен. Если я за что-то взялся, я это обязательно доделаю. Вот этот данный проект я строю уже чуть больше месяца. И сначала я его строил вручную, то есть без креатива. Я вот тут построил на месте вот эту большой половины, башни, которая представляет собой. Я начал с помощью кирки и лопаты, сначала деревянной, а потом уже и каменной, выкапывать постепенно огромный-огромный кратер, под который я сейчас потихоньку спускаюсь. Постепенно раздобыв ресурсами, а также и динамитом, я начал с помощью него уже раскапывать более глубже шахту. Вот в этих сундуках можно будет спокойно так себе увидеть, как и где я добывал эти ресурсы. Ну, на этом моя первая часть видео заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем участникам которые подарили заявку на участие на Лосак Жуниор. Удачи! Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!